Лотос. Будем выращивать из семян. Вот такие вот. Семечки нам пришли. Выписывал из Китая. Ссылочку внизу, да, где покупал. Что нужно сделать? То есть стратификация должна пройти. Это с тупого конца. Здесь тупее. Не знаю, честно говоря одинаково без острого здесь остренький здесь нет можно немного подпилить можно обшкурку можно обнаждачный круг какие-то подпилю побольше какие-то поменьше Твердый. Вместе. И вложим в воду. Это наш будет первый этап. Далее будем смотреть. По идее должны проклюнуться дней через пять. Следим. Надпиливаем Пока. Не появится что-то беленькое. Вот один точно взошел. Посмотрим, что будет дальше. Это четвертый день. Остальные пока не проткнулись. Пятый день. Три штуки. Зашли. Пятый день, пятый день, три штуки из десяти. Лотос растет на пятый день, продолжает расти, в принципе довольно-таки интенсивно, и значит несколько у нас так и не вылупились. Попробуем им помочь. То есть дополнительно. Сейчас мы срежем кожицу. Вот так, чтобы поинтенсивнее получилось. Кожица разбухла, уже не надо ширкать обнаждачку. Просто ножом все элементарно срезается да. так что побольше может поможет Продолжает расти прекрасно себя чувствует корешки появились очень длинные уже стебли наверное сантиметров Так, месяц прошел, пересаживаем в горшочки в грунт, сделали вот такие пока пластиковые из-под йогурта. Переместим вот в этот большой контейнер. Обычные земли насыпаем. Ничего страшного. Ложим сюда наш росток. Аккуратненько. Угу. Не до краев. Потому что сверху у нас будут лежать камушки. Они не будут давать мути. Да придавливать вот так ну и посимпатичней так в принципе вот в таком виде у нас будут горшочки размещаться Сейчас наполним их водой Сядет. Все, один посажим, переходим к следующему, так достали их, довольно-таки они длинные уже стали. Опять уложим его сюда, высыпаем земличкой. Промбуем. Промбуем. Промбуем. Промбуем. Размещаем по центру. Берем землички. По контуру обсыпаем. Оп. Так вот. Ага. И сверху великолепно и красиво и эстетично и по правильному сейчас буду Начинаем. сажаем Привет, друзья! канал, чтобы для, для что будет, что И сегодня мы будем сажать вот растения. Их. Так, и мы на... и так землю, земля. Давай, насыпай чтобы но все земля покрывал, чтобы Хорошо. растения туда пускали <слом greens> И поленье землякое. Uh -huh. Дальше я ее рыхлю чтобы она была мягкая чтобы она была мягкой, чуть -чуть она была мягкой. Э, ну ребята мой так мягкий или растение наткнется на земляной камешек ну, то все давай теперь давай размещаем растения так растения растения да но погоди давай их все три сюда посадим зачем два, они будут дружно расти три это так, снова ты... засыпай растение и как-то должен аккуратно. Да, между ними. Сыпь. Я посерединке. Молодец. Теперь вот тут. Так вот. Угу. Каждое растение надо... вот хорошо. Надо реально засыпать. Ой. Там берем. И это засыпаем. Mm -hmm. И еще надо... И еще чуть-чуть свое. Так осторожно, осторожно, не Так, надо, надо, И вот здесь вот с краешку, да. О, да-да-да, тут мало землейки. Будь бы да. это Майнкрафт, я бы просто У -у -у. умер. А, и... а и теперь давай сверху красивыми камушками выложим, чтобы земличка не мутная была. Да только посмотрите, тут бусина. У -у -у. Бусинка. У -у -у -у. Папа, я тут все ложу. Давай. Я тут декоратор. Хорошо. Не сломай тут против. Кстати, тут фэн-шуй по полной я пытаюсь сделать. Угу. Фэн-шуй. Ты как-то это могу. О -о -о, давай, ну давай. Я... Тут, тут, кроме камушек какие-то... Блин. Нормально, нормально, хорошо. Еще зеленые надо сюда положить. И синенький. Да все, пап, хватит! Нет, не трогай. Не трогай, вот надо. Надо, надо маленький какой-то. Ну, а вдруг зато... Хорошо, маленький да. Ну, вот как здорово получилось. Но я считаю, молодец. Алексей, посадил у нас. Лотос, мы сейчас его... А теперь я налью вот в... Да, в это. Теперь мы его сажаем к его друзьям, к лотосам. И надо водичкой залить ну, да. вот как раз так выглядит у нас подготовленный к заливке контейнер с уже готовыми к укоренению лотосами сейчас мы его будем наливать водой Воду наливаем по стеночке. В принципе, когда будем менять второй раз, она уже будет идеально прозрачная. Сейчас остатки, конечно, сухой травы, вот этот чернозем немножко через камни все-таки пробиваются, всплывают. Но ну, даже так видно, что, в принципе, красивенько. Потом расправим. Листочки и будет вообще все хорошо. Сейчас долью и покажу. Вот что мы имеем на выходе. Сейчас остатки воды осветлятся. То есть листочек вот уже один развернулся. Уже похож, скажем так. И это остальные тоже везут. Все в принципе Добавим. Ну, Давайте. Чуть -чуть. Добавляем растением колорита Выпусь. То есть гибель.